Сегодня тебе не придется бороздить огромные просторы интернета, чтобы отыскать что-то новое. Ведь у тебя есть мы. Команда «Универ Ньюз» отобрала для тебя самые свежие и познавательные новости. Привет! С вами в студии вновь я, Олег Скиданов. И сегодня в выпуске. В Казани прошла 20-я церемония награждения международной премией. Самый молодой гроссмейстер показал, как ставить мат. В КФУ приехал Сергей Корякин. КФУ покоряет не только списки рейтингов, но и настоящие горы. 26 сентября состоялось очередное заседание ректората Казанского федерального университета под председательством ректора Ильшата Гафурова. Традиционно ректорат разобрал вопросы, требующие практического решения. Какие теперь изменения ожидает весь процесс построения единой стратегии университета, расскажем в наших ближайших выпусках. Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в награждении премии имени Завойского. Кто получит знаменитую премию, смотри в сюжете Олега Кашина. 25 сентября в Академии наук Республики Татарстан состоялась церемония награждения международной премии имени Завойского. Вручение премии — это первые и наиболее значимые события недели Завойского. Кроме награждения, планируется к проведению международной конференции «Современные достижения магнитного резонанса. В этом году обладателем премии стал профессор из Японии, Такиджи Такую. Это весьма символично и значимо как для России, так и для Казанского федерального университета. Ведь КФО активно сотрудничает с вузами Японии. Один из главных партнеров университета Рикен. Эта премия и сегодняшний день начинает, передает старт следующего года, который, как, наверное, вы знаете, объявлен науки годом Японии и России. То есть будет проходить огромное количество мероприятий представители российского академического сообщества на территории Японии. А японские наши коллеги, надеюсь, будут работать и на наших площадках. Для нас это особо важно, поскольку Казанский университет сегодня вплотную работает с многими японскими университетами. И центровое место здесь, конечно же, занимает наше сотрудничество с научным центром «Рекин». Не стоит забывать, что Завойский сделал свое научное открытие именно в стенах Казанского университета еще в 1944 году. Сама же премия была создана позже, в 1991 году, и с тех пор этой премии были удостоены более 30 ученых разных стран мира. Ежегодное вручение международной премии имени Завойского стало знаком событием в культурной и научной жизни Республики Татарстан и ее столица города Казани, имеющей замечательные научные традиции. Напомню... Премия имени была основана в 1991 году. С тех пор, по счету названия ее лауреата, было стоя более 30 видных ученых из разных стран мира. В завершение Такиджи Такой прочитал лекцию, посвященную своим научным разработкам. Олег Ашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Казани состоялся большой выставочный проект, посвященный историческим событиям в Волжской Булгарии. Казанский федеральный университет вносит существенный вклад в восстановление наследия прошлого. 25 сентября в Национальной художественной галерее Хазине прошла выставка «Беляр» осень 1236 года, в организации которой существенный вклад внесли ученые КФУ. В такие короткие сроки удалось э, вот эти вот иллюстративные материалы, все эти... Э, Рисунки сделать, потому что уже какие-то наработки были, несколько работ уже готовых, созданных до этого, вошли в книгу. И все это помогло вот именно в такой короткий срок создать такую книгу. Выставочный проект поведал о важных переломных событиях в истории Волжской Булгарии, когда монголы завоевали это государство и захватили ее столицу Беляр, которая в древнерусских летописях именуется Великим Городом. Авторами идеи являются автор книги Беляр, осень 1236 года Константин Руденко и директор издательства Заман Марат Гривзянов. От Казанского федерального университета участвовали проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов, руководитель высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия КФУ Айрат Ситиков. Кстати, как отметила ежегодно около полутора сотни человек проходят археологическую практику на Белярской базе. Совместно с Академией наук Татарстана ведутся раскопки по изучению каменных сооружений и других объектов. Ученые КФУ ежегодно проводят экспедиции на территории городища. Всем известно, что о восстановлении историко-культурного наследия Республики Татарстан ратует государственный советник Татарстана Ментимир Шаймиев, который был почетным гостем на выставке. О чем мы заговорили, когда взялись за такие проекты, что это делается от души для души, и людям обязательно понравится. Вот это по жизни оправдывается. По мнению Ментимера Шамиева, настало время обратить более пристальное внимание на изучение такого значимого историко-культурного памятника Казахстана, как Биляр. Адель Шамилова, Диана Паскарь, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Самый молодой гроссмейстер подтвердил звание сильнейшего шахматиста современности не на словах, а на деле, прямо в стенах шоурума Высшей школы журналистики. На встрече с самим Сергеем Карякиным побывала и наш корреспондент. Чем запомнилась встреча, узнаешь прямо сейчас. Любопытные истории, связанные с одной из сложнейших игр на свете, удалось услышать студентам высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ, как говорится, из первых уст. Согласитесь, пообщаться с чемпионом мира и именитым гроссмейстером удается не каждый день. Именно поэтому молодые специалисты не упустили столь уникальной возможности. Чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Корякин дал мастер-класс в стенах шоу-рума Казанского Федерального, чем и вызвал пристальное внимание молодежи к своей персоне. Ну, я их хочу мотивировать на на спортивную жизнь, на то, чтобы они достигали своих целей в жизни. То есть, то есть не обязательно это может быть там спорт высших достижений, но, по крайней мере, просто, чтобы они умели... Умели играть в шахматы, ставили перед собой цели, может быть, другие, не шахматные, и добивались их. Трудно спорить с тем, что Сергей Корякин является отличным примером самоорганизации и целеустремленности в вопросах тяги к новым знаниям, навыкам и достижениям. Что, безусловно, полезно для молодого поколения журналистов и не только. Можно не сомневаться, что прошедшая встреча студентов с самым молодым в мире гроссмейстером подстегнула интерес к шахматам. А сам мастер постарался научить ребят мыслить стратегически, чтобы в два счета добиться громкого успеха в жизни. Адель Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универ -Ньюс. Высочайшая гора Европы, высочайшая вулканическая вершина Евразии и просто одно из семи чудес России – Эльбрус. Команда смельчаков из Казанского федерального покорили вершины величайшей горы. Об этом расскажет Олеся Чеботарева. Каждый альпинист и человек, который влюблен в горы, мечтает покорить Эльбрус.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 Самочувствие очень грозно, дыхание подбивается, уши закладывает, но там ничего страшного. Вершина Эльбруса представляет собой два самостоятельных вулкана. Высота максимальной точки горы западного пига достигает 5642 метра. Владислав, Алена, Никита и Фидан посвятили это восхождение любимому Казанскому университету, подняв над высочайшей горой флаг с соображением герба КФУ. На вершине ты сталкиваешься с очень бурными эмоциями. Ты перестаешь чувствовать боль, страх, усталость. Чувствуешь, как будто ты из железа, и тебе уже не страшно ничего. Все самое плохое позади.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 На этом все. Главное помни, любишь интересные новости, люби и универньюз смотреть. С вами был Алекс Скиданов. До встречи.